В вашей жизни могут произойти изменения, связанные с темами зарубежья, средств массовой информации, высшего образования. Вы можете отправиться в путешествие или в отпуск. Возможны события, касающиеся ваших родственников. Под воздействием данного полнолуния могут произойти изменения в связи с правовыми вопросами. В первые три дня недели вам следует обращать особое внимание на отношения с вашими близкими – особенно с женщинами, дорогие раки, потому что ваша управительница Луна будет образовывать оппозицию с Венерой. В отношении с женщинами будут возможны недоразумения, излишняя восприимчивость или разочарование. Будет более полезным заняться делами, раскрывающими наши творческие способности. Меркурий в течение недели продолжает свое движение по знаку весов. Это обстоятельство указывает на то, что могут активизироваться контакты и общение между членами семьи, а также укрепиться ваши связи с молодыми членами семьи и близкими родственниками. Вы можете больше принимать гостей у себя дома, могут оживиться отношения с соседями, дорогие раки. Продвижение Венеры по знаку Девы поддерживает вас в области коротких поездок и способствует укреплению ваших связей с близкими особенно 12 и 13 числа, когда Луна будет находиться в знаке Тельца, вы сможете выделить время темам общения. Трин Луны с Венерой, который образуется 12 числа, указывает на то, что вы можете приятно провести время в кругу близких, соседей, братьев и сестер, и в конце недели, 14 сентября, Марс переходит из знака Скорпиона в знак Стрельца и будет пребывать здесь до 27 октября. Дорогие раки, нахождение Марса в Стрельце говорит о том, что вам может потребоваться проявлять больше старания и расходовать больше энергии на повседневные рутинные дела дома и в офисе. В этой области вы можете вступать в борьбу, в этот период вам следует обратить особое внимание на отношения с сослуживцами. Вместе с этим вам нужно следить за своим здоровьем, дорогие раки. Таковы общие влияния недели. Пожалуйста, не забывайте также следить за нашими видеопрогнозами на каждый день. Всего доброго!